Всем привет, друзья, и сегодня мы открываем иришлаки-блоки. Так, что О. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, Вроде ничего. Ну, опять же, что, -то, что -то. А -а -а. Всем привет, друзья, и сегодня мы открываем иришлаки-блоки. Вот, вы сами видите. И сейчас мы их начнем открывать. Кстати, чтобы была следующая серия с, с, вот с теми лайки блоками которые вы видите наверху, нужно поставить лайк и подписаться на канал. 5 лайков с вас, и следующее видео выйдет прям даже сегодня. Так, давайте открывать. И у нас уже попадается какой-то крипер, что ли. Блин, не взорвите меня ничего. О, хорошо. Я взял нас на всякий случай деревянный ночь. Так, сейчас... Вы что издевает? Опять. Нам выпала какая-то крипер-орнамент. Окей, дальше. И у нас попала печенька, которая... Угу. Удачи. А, аж... Давайте я кондирую, что это мне мешает видел? видео. Извиняюсь, что не убрал, но они мне реально мешают. И я конь убрал. Эй. И я не убирает, А, нет. Так, мы продолжаем. И открываем еще один. Ну что издеваетесь? Опять мобы какие-то. Короче, я взял на всякий случай такую вещь. Такой маленький. Так, вс. Окей. Мы продолжаем. И у нас. Эм, ничего. О! Интересно, что это такое? Так, это мы выкинем. Отпуск, отпуск, что сюда, это нам не нужно было скинуть. Так. Ну, бирк вот пригодится. Школьная штучка. Так. Вот, да, да, да, да, да, да, это же вообще что-то такое урочен сикс, чем нам? если эм ладно. бумажка э, gps gps сила 5 Нормально. Э, так и у нас палец опять как бумажку опять gps что а, они просто так не охотятся они утром не находятся так что все хорошо ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой ладно, нас убили и я здесь поставлю чекпоинт вот это круто дальше мы у нас да вы что издеваетесь опять что это такое я могу грохнуться люди румео хотя бы помог ну пошлите наверх есть уж какие-то такие ми мини вот, вот. и открываем опять. <свист> тут, тут, ну, плохо. О, у нас попались рыбки, которые я могу вкусить. Слушай, ярбус, он вкуснее, <свист> потому что сейчас свет все не Это очень вкусно. Э -э <свист> <свист> <свист> Ладно. Он считает, что мы Так, о. Угу, м Круто. ТНТ, снова может что-то пригодится может нет Пока? Где? Эй, эй! Эй! А-ха, но ну, я забыл включить ему от 0 что за капсула, вообще непонятно иначе я читал точку home так, мы откажем на m find points, add и напишем home и в комитет выберем вот так вот, да Нажимаем Back. Вот. И на дескоп. Там у нас ничего нет ставим так. И лавочка. Круто. Дальше у нас попадается.. Вроде ничего. Ну, опять же, что? Вы, что? Вы, что? Вы, что? вы что, вы что, вы что, опять эти Бельки Угу, везет очень нет нет нет нет нет не умирай не, не умирай не умирай сказал я тебе не умирай все давайте побьем опять издеваетесь одни и те же ловушки свинюшки хм. и что нам дало алмазики круто 5 животных может хватит эй отстань есть какая-то вода И мне кажется это какой-то паркурчик новый mm -hmm. это, чтобы не попасть в план легкий паркур, честно так, дальше открываем и у нас опять что вы издеваете? ну, что издеваетесь ну вы издеваетесь, человека Давайте мусор. Воу. Давайте мусор уберем, а то у нас один мусор. Так. Купском. Это я не буду кушать. Спорченный. Ну, так скажем, испорченный, да, потому что И невкусный. Вообще. Ну, вот, под вот О, эм. Эм. Ну, да. Я такого не ожидал, но... но, но... Теперь можно телепортироваться. Так, как... люди, как телепортироваться... Так. Может как-нибудь можно, а то что-то не очень Иди. Иди. Иди. Иди. Иди. Иди. Иди. Иди. Иди. Иди. И нам попалось не топорик золотой. И вот это мы не заметили. М -м, ладно. Воу, воу, опять. Да вы что издеваетесь? Я только дошел, и уже опять умный. Ну ладно. мы дошли наконец, то опять и вот у нас каких-то 8 нет, 2 элис-блока сейчас мы их откроем дальше картошка давайте очистим свой инвентарь так возьмем это, все и дальше будем смотреть, что у нас попадется а, глина, окей оу Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, а Не продолжаем. Да вы что, да вы что, да вы что, да вы что, да вы что. Нет, нет, нет, нет, нет. Людям мне это надоело. Я пошел в и возьму какой-нибудь лучше вот такой меч, такую броню, потому что мне тоже даст Достал меня это. Давайте поставим спампоинт. Отстаньте, я уже достал. О, опять конь. А, блин, вы что издеваетесь? Ну ты ч, хоры меня бить, а? Достал все, все. Ага. Ну вот, я покажу, что одна хорошая, одна плохая. Ты думаешь, что одна хорошая, одна плохая? Давайте все нужно сказать, все-все-все. Так, открываем, открываем. Так. Я этого не ожидал, но.. Дальше. Если хотите, чтобы я с друзьями, то ставьте. Нужно набрать 100 лайков. Я вам уверяю. Ну, я знаю, что это много, но за некоторое время вы надеретесь. А, на этом наверное, все. Мы поиграли уже, открыли все. Э, ириш лаки блоки, ну поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и сборку я скину, когда будет э, 50 лайков в этом видео, так что давайте подписывайтесь, ставьте лайки на это видео, ну еще поделитесь с друзьями, да, ну на этом на все, всем пока, с вами был